Приветствую всех друзья, с вами Артём, вы на канале Артём Мув. И мы продолжаем играть в сталкер Желание Фантома. Моя собственная разработка в мире Майнкрафт версия 1.12.2. Всем друзья, как я вам и обещал, мы пойдем в ту самую лабораторию, но сначала нужно. конечно же.. Сначала нужно, конечно же, встретиться с проводником, потому что мы не знаем, какую лабораторию. Поэтому так. Я обновил карту, теперь она большая, ее можно нужно увидеть. Так вот, нам сюда проводник, это на как раз. Мы находимся здесь, и мы на идти? В принципе нормально. Сколько дикой территории? 566 метров, 634 метра, короче, Ну давайте идти. А что с деньгами, что с деньгами, ну а, ладно ничего такого не купишь поэтому мы погнали если надо, я дай, прошу прощения это из-за того, что карта большая <coughs> вот, так это что, а это брожелес? не, нам ну, вражелес не надо нам нужно на дикую территорию А с патронами у нас ну в принципе нормально пока на раз 47 у нас патронов к сожалению нету. проблематично думаю может быть найдем да там этим в лаборатории уже стоит конечно но Всё, что стоит дальше дикая территория зоны. Противогаз, а у нас тут противогаз, у нас он в фильме. Так. Нормально, найти, идти, короче. Я так понял, что можем пройти там. Такую мелочку. Ганят очень сильно. Фу, чёрт! А, лагает. Это монолит откуда он взялся? Так, мне тоже не нравятся, друзьяшки. С мы в тенте ничего лагает, потому что мы на территории такой. Ладно, сколько нам он несет? Сейчас смотрим. Чего-то не сколько. Ладно, ой, сниму плах это оружие. есть так темно я нифига не вижу чё пауки так и знал так и знал да блин лгает очень сильно стреляй. Так еще оружие не надо, я возьму твои патроны. Давай, стреляй. Так, чёрт Да ладно. Вот стой, стой, стой Отлично Так, нам, нам, нам, нам, нам туда проводник Как нам попасть? А, можно так попасть Так, что у нас тут? Сейчас припасы. Есть мало ли просроченно. А, там еще вы издеваетесь. слабенький слабить. Налить. Все отлично. мелочку. Ч ⁇ у нас отлично. Мне кажется, я что-то слышу. Да, к сожалению, только таких снорков смог сделать, потому что тут мод не добавляет тех мутантов. Вы еще, погодите, кровососы не видели, которые там бюреры. Это вообще будет полно дичь. А, на кардон даже есть. Ну, на кордон не надо. Вот проводник личный. Здорово, ничего не скажешь. Здорово, ничего, Тимофей. О, да, Ну, немного слушайте. можно даже разменять его. 5000, да. Очень, да, так и сделаем. У нас туда 6000. Раз, 2, 3, 4. Да, давайте сделаем. Вот это купим. То вот это купим. Вот еще не такие патроны. То вот это и много хлеба. И теперь у нас просто заняты, и нам нужно что-то делать с этим. Так, что нам не надо? Раскатомка не нужна нам. Вставляем, естественно. Тиги нам сейчас не нужны. Так это сюда. М -м -м. патрона патроны для К47. Это хорошо, это очень хорошо. Пустые патроны сунут. Угу, похоже на то. Мне кажется, перепутал, да? это как? Да нет, он просто и патроны продал. Да. Вот значит на Ты, ты же деньги вернул. Так, поедем так проводник здравствуй ты же сергей да это я Барман уже предупредил меня о твоим прибытии. я единственный в зоне знающий всего ее происхождение места в некоторых сам побывал я отвожу новичков в места о которых никто кроме меня не знает Продолжай. я знаю вход в лабораторию x14 это место очень опасно уже понимаете сергей да я в курсе с вами пойти туда я не могу, сами понимаете. Но путь указать могу. Тут за лесом есть поляна, за ней еще один лес. Вот как раз в нем лаборатория X14 находится. Сейчас она никем не охраняема, так что вы без труда сможете туда зайти. Почти. Почему почти? Для входа в лабораторию нужен специальный ключ. От первого блока я могу вам ее не дать, но за небольшую услугу. От второго блока, где как раз находится нужный вам подключатель, вы найдете в одном из трупов ученых в лаборатории. Согласны? Да. Моему отряду сейчас очень непросто. Несколько сталкеров потеряли. Мне нужны две армейские аптечки. Сможешь ждать. Ладно, смогу. Вот отлично. Задание выполнено, задание завершено. Спасибо. А вот тебе ключ. Удачи и осторожный там. Кстати, там есть запасной выход из лаборатории. Он находится в комнате с выключателем. Тебе придется взорвать его. Взрывчатку найдешь в той же комнате. Координаты лаборатории я уже скинул тебе на КПК. Получим предмет. Ключ карта от первого блока в лаборатории Мс14. О! Ключ карта от первого блока. Так, этот хорошо, этот хорошо все, значит, где-то лаборатория, ну, сколько идти, да. через лесок, сейчас ночь, классно, 740 метров, ну, это, как бы сказать, нормально, так, у нас теперь три аптечки, понятно мы дали птички и все теперь у нас птичек больше нет только три. было 5 ладно типа крутаемся так а с антирадами у нас что? А, антирадов у нас нет а это фигула это очень фигула Ладно, идем так. Так, слушаем Малю. Я зашел в креатив, потому уже день, потому что нужно был ты я забыл взять. Был убить всем пауку. Так как вообще? Блин, а будет сейчас сложно? Нет туда, нет туда, туда. Беднейшие <пишут> <пишут> иллюзионисты из-за того, что лугает него было Сейчас давайте быстрее кое-что сделаем удалить удалить, удалить удалить а проводник теперь тоже можно удалить потому что он нам теперь больше не нужен Кабина еще осталась там какой-то... Да вы издеваетесь? Во! не зря названа дикая территория конечно же территория мутантов так 400 метров все я думаю мы разделим по ходу на две части потому что за одну это будет очень долго возможно сейчас посмотрим я не знаю как все получится 400 метров. Да вы издеваетесь. Нет, тут лучше, конечно, сохраниться. Вы помните, снорки никогда не ходит в одинаково. Только снаряжение. ближе и ближе подходим к концу моей карты возможно мне еще придется в другую лабораторию сходить может быть я сделаю миссию еще с одной лаборатории либо это будет x18 либо x16 либо придумаем какую-нибудь свою так аномалия лектор. аккуратно обходим Радно все, все дел. Это что такое вообще? Что такое, тушкан? Ну блин, было конечно. Так, о, немного блин. еще один, девяносто метров. 90 метров осталось, 40 метров осталось, немного ну, а вот, а, какая лаборатория, ну под землей, как и говорилось, лаборатория X14, значит, все, можно метку тоже удалять, потому что из них лагает, все лаборатория x14 кордон себе, 3 километра ну что друзья вы готовы отправиться неизвестно куда неизвестно что это будет ну поехали как это открыть о где закрыть все А лагает, лагает, лагает. Давайте за символ откроем. Под землей находится, действительно далеко. Вот в первый блок лаборатории X14. Входить строго в комбинезоне. Приместите сюда ключ-карту. Ага. Так, ключ-карта. Все есть комбинезон. Все, тогда это снимаем. Так. Ten. Ten, ten. Ну, уж скоро у нас все, скоро в бронехана придет. есть Надеюсь, все будет ок что ж друзья погнали так тут темно потом будем ходить так да что тут света нет нифига тут камнем завалено. Так, дезинфекция. Данный уровень затоплен. Внимание, течка токсинов. Не входить, <свят> не входить. Так, а если я туда пройду. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. -не. Значит, я там не пройду. Понял. Дезинфекция. Тут ничего. Тут. О, книжечка профессор Слизи. Так, внимание, в данном секторе А очень чувствительная радиация. Перед входом необходимо, первое, пройти плановую дезинфекцию, второе, одеть комбинезон, третье, выключить все приборы, которые могут помешать работе других приборов. Просим отнестись с пониманием. Так, понял. Так, а я тут не умру? Почему это... Стоит, да. Ой, что такое? Наверное, сформировать на тяжело, но я Монолит. Так, видимо, тут уже кто-то побывал. давайте с быстро. Сколько дверей и куда летите? Так, тут что... Вчера ничего не могу открыть. А, не-не-не-не-не, говорит, не, не, не, не, не, не, не, не, А, тут есть. Тут свет есть, все угу, нормально. Так, ч у нас. Сморка, но. О, антирад есть. Ты еще. Тирап это хорошо. Так. Тут у нас радиация. Пойдем быстро, быстро, можем взять две. Так я сейчас не умру. Слушайте. и номер ладно, я понял вас, понял метки так ты играть не надо, мне так много не зачем не помогает все равно, две птички это хорошо О нет, даже три птички, еще не тират. Тут как бы аномально я вижу. смогу ну, тут придется, видимо, пробежать разве что это было? кровосос друзья не его, да. это был кровосос так понял понял да теперь бухгалтерия так тут вот, не сынок отлично какие-то колба всякой Туки. Так, ключ-карта от второго блока уже. Ничего себе. Как сразу все находим? По терия О, жижа. Та жижа. бронзу слиток стальной. О, внимание! Ничего, что это? Сильно радиоактивное изделие с радиацией? Нет, и <coughs> его не буду понимать. Так, читаем. Всему начальству срочно прибудет главный третий блок лаборатории X14. Произошла сильная утечка радиации, опасно для жизни. Всему персоналу срочно устранить проблему возгорания. Приказ от профессора Сахарова. Так, ясно. Еще костюм там. Брать, набрать брать. Так, посторонний вход воспрещен, посторонний вход воспрещен. воспрещен. Внимание, вы входите в самый опасный участок лаборатории. Второй блок лаборатории X14. А, вот сюда нужно как раз поместить ключ-карту. Так, записка верстника. Ключ-карта от второго блока находится теперь у Федот. Вот, которого мы забрали. Просим ее никому не давать. В рамках безопасности мы оставили за главного пациента 01 кибер. Он будет отвечать за выключатель электрополя центра зоны. Мы дали ему команду ликвидировать всех посторонних, в том числе и вас. В настоящее время главный персонал будет доступен только Сахарову. Обо всех проблемах сообщайте ему лично. Ученый А.Б. Кольт. Какой-то пациент 0. Чего? Вы помните, я бармен говорил, что в этой лаборатории проходили какие-то эксперименты над людьми. В незаконном. Так, снова будет сохраниться. О, пошли как в пещеру. Кстати, это нет. Вход на второй блок. А, водка. Ладно, мне я помогают. Осведомление. Я приветствую вас, коллега, на нижнем уровне нашей замечательной лаборатории X14. К сожалению, по техническим причинам во всем уровне нет смета, поэтому воспользуйтесь своим фонариком. Также мы улучшили защиту помещений. Теперь во всех коридорах будут стоять наши пациенты. В настоящий момент они еще в разработке. Поэтому если начнутся открывать огонь, просто посветите на них фонариками, они сразу успокоятся. Обещаем, что к приходу профессора Сахарова мы устраним все проблемы. Так, я знаю этого профессора, но не знал, что он занимается темными делишками. Слышли? Здесь кровосос, что? Ли? Так, давайте сохранимся. Правда, кровосос. Так, уровень Б. Завален. <плево> уровень Б. Уровень Б. Так. <плево> черт, <плево> зомбированный, Забил один из ученых альная занаякор вход только персонала вход на третий блок лаборатории x14 крыта в каком уровне заходили уровень в чем да, заходили Генератор какой-то. Ну, документы документы 01708 1508 2004 Профессор Гудько. Мы тщательно проверили все входы и выходы из лаборатории X14. Никто не выйдет и не сможет зайти. Сегодня мы потеряли пятеро хороших коллег. Они пошли на третий последний уровень лаборатории. Мы подключили камеры видеонаблюдения во всех частях лаборатории. И своими глазами видел, как те, кого мы потеряли, воскресли. Это не подается научным объяснением, но они явно изменились в поведении. Предлагаю их там закрыть, на всякий случай. Так, вот почему будем закрыть третий блок. Так, аккуратно, аккуратно. Да, блин, мы же аккуратно... Так, мы ну не все тут посмотрели. А не. ой, помогает. Еще забираем гейс генератор. А, короче, теряю уровень газа. Черт, так, так, так, так, так, а это плохо. Пусть полечимся. Так, где мы были? Тут мы были. Все, мы тут мы были везде. Здесь сюда можем не идти. Как вы уже заметили, коллега, вход на уровень D завален камнями. Мы находимся глубоко под землей, поэтому будьте очень осторожны. Не создавайте лишнего шума. Вы же не хотите новых проблем. Так, все, конечно, очень интересно, мне не Ну как, почти, почти. Все, у нас больше птичек не осталось жопа ой нет не, не, не. Для для я слышу кровосос не пойму где он что равен ну естественно да здесь лук усилился надо как-то как сделать чтобы смерки попали в нормаль смотрите У нас умеет. Ага, сам Отлично. знаю Так, о, кида, -то... то да, все Да, туда. да Ум, я, Нет, все нормально. 01.78 Стойте, не убивайте, мои исследования. Они не должны попасть в плохие руки. Профессор, вы же сказали, что обеспечите мне и всему персоналу защиту. Черт, они меня нашли. Нет, арк. Связь оборвается. Понятно. Как теперь? комната с выключателем вот сторонний вход воспрещен а! пациент наведет 200 что это а! полтора Чунгал мне снес. Артефакт Золотая рыба. Положу в рюкзачок. А, тут всем больше ничего нет. я услышу да. тихо тихо тихо не выходите лапа там причем не помню щепотцем так вроде больше не услышал ключ от выключателя вот друзья ключ от выключателя регенерации регенерация сейчас будет. Отлично, убил. Патроны оружие. Запасной выход. Вот. Выключать электрополе центра зоны. включить электрополе центр зоны. Записка. Блин, уже некуда складывать. Ладно, пофиг. Черт, Монолит нам сказал срочно передать ему наши исследования, иначе они уничтожат нашу лабораторию. Но нет, я так просто им не сдамся. Все экземпляры я лично уничтожил. Теперь они ничего не смогут сделать. Мне пришлось убить всех своих коллег, чтобы я один знал всю информацию. О нет, это пси-излучение слишком мощное. Я, я теряю расумок. Нужно срочно ухо к помехи. Я его вижу. Короче, у них оно вот, тут что-то случилось. Очень страшное, друзья. Очень страшно у них что-то случилось. Ладно, давайте отключать это электрополе. Документы лаборатории x 14 и улучшенная карьерная взрывчатка. Так, все, друзья. Отключение, Ну ничего не произошло, но мы его отключили. В принципе, его уже нет. Вот. Так, давайте сразу же у нас сложим все необходимое. освободить места потому что его практически не осталось кстати хочу чем сводку водку выпить. сделаем так, так сюда можно положить все отлично Лучше карьерную зачатку уберем документы. О, задание завершено. Теперь нужно наслепаривать. Отличная карьерная зачатка, запасной выход. Все, друзья, мы выходим из этой лаборатории. Так, давайте сразу, сколько Смерти, Смерть смерть, смертей, смертей, смертей. Смерт. Так, сейчас нужно взорвать, видимо, проход. Сейчас проверим, открывается доигмит. Может быть эту взрывчатку я приберегу на другой случай. Проход открывается. Ну, хотя не, не зря он сказал, что нужно взрывчатку. Сейчас посмотрим. Нет, не открывается. Так, отдаем? Ее... Сейчас мы взорвем выход. Да, блин, ты издеваешься? Отлично. Все, будет достаточно. Ой, oh, yeah, друзья, мы взорвали. Выход теперь можно валить. Я ждал большего взрыва, конечно. А, нет, кстати. Нормально так. Пофиг, орачивай так идти нам куда а идти нам друзья, вот тут сколько один километр ладно надеюсь, что вам понравился мой видеоролик поставьте лайк этому ролику если вам понравился подпишитесь на канал поставьте лайк в следующей серии мы отнесем как раз эти документы бармену вот эти да. И пойдем что там еще делать. Ладно, всем пока. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока-пока.